Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами я, Роман Дусенко и программа «Бизнес-завтрак» на Радио Медиа <coughs> Я так готовился к этому выступлению, что видите, немного охрип и сразу сбился голос. Но, как я написал вчера в своем посте в Facebook, у меня сегодня не просто очаровательные, очень профессиональные, замечательные гости. Мне Я не буду долго подводить к тому, почему мы здесь сегодня, но скажу следующее – эта компания и этот кейс о вовлеченности персонала заняла лидирующее место на конкурсе Customer Forum, который не на международном конкурсе, международный конференц, который проводила Светлана Жилина. Огромное спасибо и привет, мы тебе передаем свет. А благодаря тебе мы сегодня в нашей студии. Итак, я хочу представить своих сегодня замечательных, прекрасных гостей с компании Schneider Electric. Мне, кстати, предупредили, что так правильно сказать. Наталья Дьянова, вице-президент по удовлетворенности клиентов и качеству. Виктория Маклакова, директор по удовлетворенности клиентов и качеству. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Роман. Ну, как вам здесь у нас на радио? А, нам здесь очень уютно. И тепло. <laughs> <сvé> <сvé> тепло, да. Тут очень много всякого света, поэтому тепло. А, как вы думаете, почему все-таки мне захотелось вас пригласить на нашу передачу? Ведь программа связана напрямую с менеджментом. Сервис – это отдаленные, лишь важные черта. Вот какие у вас идеи? Для разогрева, так сказать. Ну, я думаю, что клиентский опыт, а мы пришли к вам с конференции, с международного конкурса Customer Experience Awards, клиентский опыт является драйвером и стратегическим пунктом направления любой компании. Нет, вижу, что больше и вы... не меньше. Да, смотрите, я предлагаю как. У нас отличный был разговор в кафе перед тем, как мы, мы были живы. С... Бумажки, которые ты положил себе на стол, ты опускаешь в них глаза и пытаешься найти какую-то там, увидеть что-то, отдвигаем в сторону, чтобы ничего тебя не отвлекало, потому что то, как ты говоришь, то, как ты рассказываешь, вдохновленно о своей работе это классно. Как вы попали в Шнайдер Электрик? Electric. электрик. Electric. Да, сколько лет вы там трудитесь? А, я в Schneider Electric с 2015 -го года. Меня пригласила на. Три года, да? Четвертый да, пошел. Четвертый пошел. Угу. А ты это Ну я в Шнейдер Электрик уже с 1997 года. 21. — Год. — Да. — Это жизнь. — Это целая жизнь, на самом деле, и мне до сих пор не скучно, до сих пор э, очень нравится. — Слушай, ты знаешь, я когда э, являюсь ну, я карьерным коучем для руководителей, и вот одно из моих самых любимых упражнений – это линия жизни. Я говорю, давайте так вот нарисуем снизу э, вот, временную линию, а сверху уровень удовлетворенности вашей жизнью, и вот у тебя будет одна сплошная линия – Шнейдер электрик, а видимо там семья, дети, да, переходы. — Да, на самом деле все это успешно добавляет дополнительных друг друга, и мне нравится вот этот баланс, и мне нравится вот этот вот синтез и работы, развитие в работе и развитие в личной жизни, так что это такой единый сплав. – Бросив взгляд назад, 20 лет назад, я недавно, кстати, читал для, для другой более, тоже очень глобальной компании, для ее дилеров, которые начали бизнес этой компании в России 20 лет назад, сделать такую ретроспективу, что произошло, что изменилось за 20 лет кардинальные сдвиги зашли, то есть вообще страна поменялась, мы мир поменялся. Вот твоя трансформация, мы, Вик, я не, не я знаю, что ты тоже здесь, я вот сейчас не прям тебя не забыл. Твоя трансформация вот в того профессионала, вот который ты сейчас есть, вице-президента компании, это какой уровень от SEO российского из зоны СНГ? Ну, скажем, наверное, моя трансформация началась от специалиста, от самого, скажем, такого, как мы говорим, винтика, но от этого мы не говорим, что этот винтик не нужен, от важного винтика компании, когда сотрудник еще не понимает стратегических направлений, не понимает задач, не понимает, как компания здесь в России, когда ты К этому времени, наверное, я могу ошибиться, но года три. то есть, самое-самое начало. Это было буквально российское представительство международной Компания. Собственно, компания принесла принесла на рынок новые какие-то практики и стала устанавливать на рынке долгосрочную стратегию. – Компании больше 100 лет, да, то да. есть она из 19 века, и ценности, и культура ее она очень ну, серьезная и очень богатая. Как происходило внедрение? Ведь ты была тем рядовым человеком, на которого, собственно говоря, эти ценности, стратегия, миссия, взгляды свалились. Вот Как ты приняла в себя и вот сейчас? Сейчас вот было ли тебе трудно тогда в самом начале, или кому труднее тем, кто сейчас приходит, или вот тогда тем, кто начинал это? Мне кажется, что трудно всегда всем тем, кто, на кого приходится перемены. Почему? Потому что с этими переменами приходится как-то справляться, их принимать. А в чем уникальность Schneider Electric вообще, Вот если посмотреть на историческую перспективу, то, что Schneider очень много компаний приобретает. То есть мы прирастаем приобретениями, помимо того, что мы развиваем собственную компетенцию. Это как раз связано с кейсом твоего ухода, да? Абсолютно верно. Действительно, потому что я, с одной стороны, ушла из Schneider после где-то трех лет работы, и перешла в компанию APC, American Power Conversion, производитель систем бесперебойного питания, и где-то через 7 или 8 лет APC был куплен Schneider Electric. И То есть, есть я вернулась обратно, да и получилось так, что суммарно, в общем-то, я в одной компании с разных сторон наблюдаю вот эти вот все наши трансформации. И вызов для всех сотрудников, если мы говорим про ценности, про культуру, именно в том, как правильно увязать ценности разных разных вот этих компонентов, кусочков пазла воедино и создать некое единое лицо, единый такой механизм, единый организм для клиентов, для рынка и выступать согласованно. В этом ключевая, пожалуй, ключевой вызов для нас. Ну и это на самом деле заряжает. – Знаешь, я вам уже сказал, что я имею со Шнайдером уже кое-какую историю, выступал перед вашими топ-менеджерами в Самаре, и мне удалось познакомиться, просил, чтобы мне с головного офиса прислали, я, кстати, ввел переговоры с вашим HR-директором тогда, не помню, там молодой человек был, не знаю, сейчас по-прежнему тот, тот или какой-то другой, получил ваши глобальные ценности, такой был слайд, э, которые транслировались для топ-менеджмента производства. Пересмотрел много-много разной рекламы, прекрасная, креативная, отличная реклама, и у меня сложилось впечатление, знаете, такого вот, почему-то мне Шнейдер ассоциируется с таким неким зеленым, таким вот, таким вот всеохватывающим таким необычным существом, которое проникает и решает твои любые проблемы связанные с тем что происходит но это моя фантазия как было вот было очень интересно скажи пожалуйста из глобальных ценностей вика может быть даже зададим тебе вопрос глобальные ценности шнейдера которые работают там на уровне мира насколько они приживаются и насколько вот ты тоже их чувствуешь как специалист компании ну, ценности, они присутствуют в жизни любого сотрудника, желает он этого или нет, потому что ежегодно компания оценивает каждого сотрудника на соответствие этим ценностям. Сколько потому, сейчас глобальных вообще. ценностей в Шнейдере? Пять. А, Пять. Можете назвать? Так, да. На, на вскидку. Ну, это открытость, угу. открытость к новому, к изменениям, то есть компания против закостенелого подхода, это примота. Откровенность, то есть открытость в плане мнений, идей. Угу, Третье. Это страсть Ох. к работе. К тому, что ты Fashion, делаешь. Сэшн да? да. это важно. Да. Это обязательно эффективность. Угу. И финальное. Готовность к вызовам. о. да. Челлендж, Да. да. Какие слова красивые. Вот в я вообще очень люблю английский язык. Мы стараемся языка. переводить и действительно доносить до сердец наших сотрудников, так чтобы это было понятно на каждом уровне. Не только на, скажем, уровне там, высшего менеджмента, кто создал стратегию и вот эти ценности и владеет, uh -huh, скажем, uh -huh. и английским тоже. Но для нас важно, чтобы каждый сотрудник там, в центре поддержки клиентов, в сервисном подразделении, на любом абсолютно месте понимал, что для меня вот эти вот все... Мы пункты. сейчас подойдем к этому платформе. Но так как ты уже 21, ты мастодон, когда ты пришла в компанию три года назад, вот эти ценности, что делали с тобой, каким образом тебя влюбляли в эти ценности компании? Ну, мне кажется, я пришла с такой с основной моей ценностью, которая вот во мне есть, да, это страсть к моему делу и к тому, что я делаю, и это совпало с интересами компании, поэтому. Мне в этом плане было очень комфортно, так как у меня руководитель, который заряжает идеями, задачами, челленджами, да, то есть вот... Инстирайшн. Инстирайшн и там задачами по эффективности, то есть в принципе, ну, настолько все как натурально, да, и гармонично, то есть все там от постановки целей до твоего поведения, оно как-то сложно найти противоречия, поэтому... Ну, Класс. Мне было комфортно. Представим, что я новый сотрудник, который будет потом слышать клиентов, должен слышать клиентов. Или, или должен, или хочет, или может. Вот. Ну, выбора не будет. Да. <volleyball� Bertram> Но желательно, чтобы он хотел, да? А, конечно. Aí, с чего начинается программа адаптации к ценностям и вот к этому главному вызову, о которой, собственно, теме нашей программы сегодня? Как эффективно управлять людьми через умение и желание, там, не знаю, должности слышать клиента. 错了。 Конечно же, в первую очередь мы знакомим сотрудников с нашими ценностями, но и ценность отражает поведенческие мотивы. Но в то же время, как глобальная компания и на глобальном уровне, и в стране, мы руководствуемся нашими рельсами. Мы так это называем, это наши политики и стратегии. В первую очередь, и это не пустые слова, мы ставим клиента в центр всех наших действий, всех наших операций, то есть даже обсуждение для примера, то есть то, что можно реализовать и можно взять на вооружение, мы создали внутри всей, для всей компании, такую программу «Персоны», когда мы визуализируем всех наших клиентов, разные каналы продаж, разные типы клиентов, и мы описываем их потребности, мы описываем их поведение, и что необходимо, что, что требуется, в чем вот именно. Вот... Это очень напоминает, так как я часто веду стратегические сессии – сценарное планирование возможных потенциальных моделей поведения клиента. Об этом идет речь? Ну, мы говорим о том, что важно в разных точках контакта данному uh -huh. персонажу, образному, скажем, данному образу, мы говорим о том, что в чем заключаются ежедневные потребности, в чем стратегическая какая-то ценность, которую данный образ несет на рынок. Возьмем дизайнеров интерьеров, mm -hmm. например, да. то есть что их, с какой миссией они выходят на рынок, мы пытаемся их понять. А их к себе, чтобы а. они вам рассказали? Да, мы устраиваем, проводим различные встречи, встречи с различными каналами и с разной аудиторией. Это такие открытые линии, открытые линии как по удаленному, скажем так, по, ну, по веб-боксу, по видео открытые линии, так и личные встречи на круглых столах, когда мы встречаемся с клиентами, открыто обсуждаем, что они хотят получить от нас как оттуда. Ты президент компании. Это какой уровень вот, ну, менеджмент? Это примерно вот сколько до главного до CEO? Ну, это высшее руководство внутри страны. И то есть надо мной стоит уже наш президент. Ваш компании. президент по России. Да. Скажи, пожалуйста, ты сама была в последний раз, когда у клиента? Да, я ну, расскажи, как очень интересно, когда вице-президенты ходят в гости к клиентам. Ну, буквально вот как раз до моего отпуска мы ездили вместе с командой. Это важно с командой, когда я говорю, потому что эта команда не моя, не моих подчиненных, это команда это из многофункциональная команда, команда угу. из различных подразделений, из логистики, там, скажем, со склада, с центра поддержки клиентов. Когда мы ездим к разным типам клиентов, мы ездили в Воронеж и встречались с партнерами разного типа, угу. с тем, чтобы понять их специфику и послушать их э, чаяния э, и потребности. И они были открыты, разговаривали, рассказывали? — Конечно. — Эмоции? — Конечно, с эмоциями это открытый разговор, мы говорим о том, что мы открытая компания, мы действительно слушаем, мы не замалчиваем вот эти обратную связь. По результатам мы составляем, ну, это называется протокол, mm -hmm. но на самом деле это некий такой перечень, перечень тех вопросов, которые были подняты, и мы делимся со всеми заинтересованными подразделениями вот этими вопросами с тем, чтобы они уже брали это в проработку. И вот именно исходя из вот этой обратной связи, то есть мы вовлекаем э, э, сотрудников из всех подразделений, если они так или иначе э, каким-то образом, их деятельность э, трансформируется, выливается на клиентов, мы их привлекаем к встречам с клиентами, и чтобы они могли услышать эту обратную связь. А, — ну, Такой что... эффект мистера-шопера, но изнутри компании, то есть это не какой-то аутсорсинговый, да, услуга, а это вот внутри, ну, там, middle management выходит в поле, в гембу, да, Супер. Я добавлю буквально, так как я часто выступаю, ну, вот, Нужны кейсы для рассказов, mm -hmm. да. И ты рассказываешь о вовлеченности. И все, ну, нас учили в бизнес-школах, да, западные кейсы, там еще что. И я так рад, что вот каждая программа, которая дает мне возможность услышать, например, здесь в прошлом пару лет назад была HR-директор компании Dixie Виктория Петрова. И она рассказывала: раз в квартал, генеральный директор, и весь все высшее руководство, разлетаются по всей стране, одевают эти майки и работают в магазинах Дикси. то есть они прям вот, вот директор стоит заказ, это, ну, не знаю, дадут ему возможность пробивать чеки, то есть чувствует с самого начала, вот, вот это чувство клиента, вот прям ближайшая точка контакта, мне кажется, это важнейшая вещь, вообще, кстати, у меня как-то в гостях был Боб Дорф, это известнейший человек, который там пишет книги для стартап в Америке, номер один там в на Долине, он сказал, поднимайте свою задницу, выходите на улицу и спрашивайте клиента то, что нужно. Сколько человек в России? Порядка 12 uh, тысяч. Как и этой армии донести эти идеи? Uh, ну как, использовать многоуровневую коммуникацию? Давайте, может быть, о кейсе. да? Вот тот кейс, который победил <coughs> на нашем customer forum. Кто <coughs> расскажет более подробно? Ну, я могу. Давай начнем. За встреч. Ну, многоуровневая коммуникация, она, наверное, ну, вообще, с чего начинался кейс, что в принципе уровень удовлетворенности клиентов был на уровне целей, ну, определенных менеджеров. Но цель целью это цифра, угу. да. И Мы говорим об NPS, да? То есть уровень удовлетворенности. Да, угу. МПС. И стояла задача действительно реанимировать именно улучшения и запустить драйвер внутри компании, чтобы эти изменения были быстрее, веселее, приятнее. чтобы кажется, По всей компании, по глобально, всей компании. то есть по всем 12 тысячам человек. Да. С чего все началось? Что было первым шагом? То есть вот, вы собрались маленькой кучкой, да, и что-то придумали? Ну, на самом деле для такой огромной компании э, невозможна трансформация без э, лидерского решения. Uh -huh. Поэтому э, мы создали. Э, Комитет совет директоров по клиентскому опыту. Прям внутри компании, а, отдельно действующие органы, да, зациональные, да? Да. Более того, мы. А все ушел туда. Естественно. Класс. То есть, Он все, выше, все выше руководство полностью не то чтобы поддерживает, то есть они лидируют а, всю эту историю. А, и каждый квартал у нас а, есть регулярная встреча на тему того, как мы продвинулись, каких результатов мы достигли, что говорят клиенты. И главное, как нам приоритизировать наши дальнейшие. Наташа, действия. так как я тебе говорил, что наша программа она смотрит по всей стране, да, и людям хочется услышать, а как это сделать, можно я буду немного становить и упрощать. И так возникла потребность. Угу. Какие э, сигналы говорили о том, что это нужно делать? То есть, когда человеку а, в своей да. компании понимает она, что надо все заниматься клиентским uh -huh. сервисом. — Очень здорово. На самом деле здесь ключевой момент, я хочу дать совет для компаний, которые начинают измерять уровень удовлетворенности клиентов. Не смотрите только на цифры. Ага. Цифры — это как когда вы едете на машине и смотрите на ваше табло, на панели, так сказать, скорость, скорость. Там, да, расход топлива и еще. Не надо смотреть. Смотрите вперед, туда, куда смотрите, вы хотите реально еще на дорогу увидеть по да, едете, поверхность да? дороги, Там, не знаю, может быть, даже вокруг, что вы проезжаете, может быть, вы хотите заехать в кафе. И, ну, или в этот город, в который вы приезжаете. Здесь важный момент, надо чувствовать, э, надо встречаться. То есть мы поняли, что э, те цифры, которые мы получаем, и та обратная связь, она недостаточно для того, чтобы э, развернуть полномасштабные действительно качественные действия. Поэтому мы э, помимо непосредственно оценки э, стали э, устраивать именно встречи непосредственно с клиентами и стали развивать вот эту историю э, встречи с разными сотрудниками, э, разных на разных, которые занимаются разными функциями внутри парламента. 360 градусов. Смотрим на 360 градусов. Да, оцениваем вот клиентские к чему, что вот вы вот на уровне высшего менеджмента начали между собой общаться, что что-то надо менять, да? Мы увидели э, гораздо более широкую картину, uh -huh. более полную. Мы смогли увидеть глубину проблем. То есть глубина проблем не видится э, часто Через и чисто НПС. Э, То есть она видит, показывает триггеры, uh -huh. э, но нужно всегда углублять. Кто стал лидером этим. этой программы, ты? Я. Окей, okay. тебе Сио говорит, слушай, ну да, чувствую, что что-то не так. Что ты предлагаешь? Uh, ну, мы стали слушать клиентов. Это okay. первое, первое, То, то есть первое, это встреча. Что вы сделали, вот... uh, нужно было снять, uh, понять, где мы находимся. Uh -huh. Это называется из То есть вот надо as as понять. Is, да. Сколько uh... времени заняла вот это состояние из? -из? Я бы сказала, что где-то через полгода таких активных встреч мы поняли глубину и масштаб потребностей. Окей. Okay, следующая встреча ты приходишь, к себе и говоришь, вот. Он говорит, что дальше? Дальше здесь мы возвращаемся. У нас не SEO принимает решение. У нас есть специальный орган, как раз вот Совет директоров по клиентскому опыту, на он котором уже был мы делаем. К этому, к этому времени он был создан. Это тоже было в рамках твоей идеи. Да. да. А как ты выбирала людей туда? Ну, это наше высшее руководство. То есть а Совет директоров не могут попасть туда. А Туда мы привлекаем лидеров каналов, ага. э, ну, собственно, руководителей каналов, кто разрабатывает... Да? Да, это... Я бы, может быть, добавила вот, с точки зрения лидерства, руководства, что компания не... сложна не только тем, что там 12 тысяч человек, но и тем, что очень широкая продуктовая линейка слишком разная, да, от розеток до трансформаторов и там контроллеры частотники. Поэтому э, компания разделена по бизнесу. Угу. Каждый бизнес ⁇ это лидер бизнеса. Лидер есть. бизнеса они тоже ваши вот. У супер. них своя продуктовая корзина и свои клиенты. Ты помнишь первую встречу вашу? Uh, да, что это было, было где-то порядка четырех лет назад, и довольно на, на тот момент встреча была довольно сухая. Uh -huh. Почему? Потому что у нас были только цифры и совсем немножечко аналитики. Представь, мы что представили. Вот, да, мы перенеслись сейчас сюда. В чем кардинальная разница между вот последней встречей и самой первой встречей? Uh, раньше, на первой встрече, мне приходилось обучать наших коллег, рассказывать, доносить эту идею клиентского опыта, образовывать их. А сейчас коллеги сами лидируют эту тему, они понимают, что она им нужна, они понимают, где место клиентского опыта в их стратегии, в их стратегии успеха, и они уже требуют. То а -а -а. есть появился у нас запрос, запрос внутри компании, внутри бизнеса, внутри руководства. Четыре года. Да? Вот если, знаешь, что так упрощенно, упрощенно, упрощенно, вот подняться на самый высокий уровень, любая сложная программа можно там в 5, 7, 10 шагах рассказать. Можешь вот дать вот там вот эти вот там несколько. Я понимаю, что вы в пути. <говорит> То есть еще цель далека. <говорит> но все же, вот какие были основные <говорит> этапы пройдены сейчас уже? Ну, первый момент, ключевой, я думаю, что это будет полезно и для наших слушателей, это сегментировать клиентов, понять, uh -huh. кто наш клиент. И клиентов может быть много, это первый момент. Второй момент, мы договорились о политиках. Мы ввели, для нас это действует политики в области качества, у нас также есть политика в области процессов. Зачем это нужно? Любая компания, она управляется процессами, uh -huh. и когда компания вырастает, немножечко больше, там, скажем, там, за 50, может быть, человек, становится сложно увязать эти процессы и еще и между функциями. Поэтому мы внедрили политику <coughs> управления процессами и улучшения процессов. Можно уточним? То есть параллельно вот этой глобальной идеи сервиса шла идея постоянной оптимизации и улучшения бизнес-процессов вне зависимости от всего. И она давала свои плоды как просто и там с точки зрения эффективности, и сразу ну, давала, и смазывала вот эту дорогу по этим рельсам сервисной идеи, да? Абсолютно верно. А кто был есть... лидером вот этой программы а, процессной? Ну, она да, сама поселилась в случае... ней? Я бы сказала, что лидером является Виктория, э, вот этой вот именно всей истории э, улучшения процессов. И нам удалось много чего достичь здесь, мы можем поделиться... О, Вик, потом... Дай миссию от этого процесса. Вот как тебе кажется? Ну, процессы особенно в больших компаниях иногда кажется сотрудникам на местах, что все вот так и было и всю жизнь. Я и перекладываю бумажки. Как их будут перекладывать? Понятно. То есть в какой-то момент теряется осознанность и причина следствия В тот момент мы стали фокусировать, что процессы они не ради процессов, да, а ради клиентов. И как раз вот улучшение кли процессов, первый триггер был, это вот опыт. – Клиентоцентристское такое, да? да. – Пересмотр всех проектов. – То есть, в процесс. принципе, вот в какой-то момент там президент компании на этом э, митинге, директоров, встрече директоров э, сказал, что я хочу от вице-президентов бизнесов да, вот с таким же азартом слышать не только рассказ про баланс прибыли убытки, но также и про клиентский опыт, чтобы это было прям стори-тейлинг. Э, чтобы это было не от отдела качества, а именно вот словами лидеров и словами бизнеса. Сейчас это происходит? Сейчас это происходит. у нас, в принципе, на каждом, ну, ежемесячно есть оперативная встреча каждого бизнеса со всеми представителями процессов, и голос клиента, соответственно, там обязательно занимает лидирующую позицию. И все функции, которые рассказывают, что происходит в этом бизнесе, да, приносят свои показатели, они вот исходят из. Клиентского опыта. Да. Отлично. Класс. Первое, Мы это, сегментировали да, клиентов. Да, сегментировали. Второе, договорились, договорились о политиках Договорились о клиента. политиках, это как бы рельсы, фактически. Третье. Дальше, когда мы сегментировали, нам нужно понять, что у каждого сегмента разные ä, потребности. Угу. Это разные профили, и нужно это принять, и дальше посмотреть, а насколько мы внутри готовы быть ä, адаптивными, готовы подстроиться под разный тип клиентов. Угу. Можем ли мы пойти на какие-то там, скажем, проектную логистику, или у нас там все процедуры, ну, очень важно их там соблюдать единообразно, то есть, вот договориться об этих вещах. И дальше мы начинаем с вами историю под названием Customer Journey, то есть, ну, фактически изучение ну, отвечаю, опыта Customer клиента. Service от Customer Journey, ну, то есть, клиентский сервис от клиентского путешествия или там пути клиента. Ну, это разные вещи. Да-да, да. вот ведь сначала же был кастомер-сервис, да. а теперь это значит кастомер journey – это более высокого порядка уже понимания угу. ценности, да? Ну, кастомер-цены, сервис это, скажем, весь процесс обслуживания клиентов. Uh -huh. uh, он может быть единообразным для всех клиентов, а можно, а uh, кастомер-джоне, это мы берем с вами конкретные, uh, ну, скажем, не знаю, банки, uh -huh. как сегмент, и мы смотрим, что важно именно для банков uh -huh. в работе с нами, где тот триггер, uh, который наиболее, uh, ну, который скажем так, позволяет вам принимать решение э, о, там, о том поставщике, с кем вы работаете, и что для вас именно важно. Ну, для примера, да, там для банков необходима э, круглосуточная поддержка и работоспособность тех э, систем, it систем Очень важно. Именно поэтому там для банков важен какой-то сервисный контракт. Угу. И именно только для банков нужно предоставить вот это предложение. Э, если его не будет, то вот этого сервисного, потеряется смысл. то смысла вообще никакого нет работать там, скажем, с нами. Вот а для других организаций, ну, может быть, это не настолько там, да. критично. Вот, вот мы о чем говорим: кастомер Джони. То есть, здесь мы раскладываем взаимодействие клиента по точкам контакта, по узелкам взаимодействия с нами. Угу. Сюда мы начинаем рассматривать каждого клиента не просто как уже образ, а мы говорим, что внутри каждого клиента есть логист, есть бухгалтер, есть разные роли, которые вот в определенной точке контакта взаимодействуют с нами. Если, например, компания большая, которая, ну, большая не в плане численности, а в плане процессов, потому что мы предоставляем end-to-end -end, э, сервис. Это то есть мы, Это означает, это такой ну, новый термин, но он ну, очень end. хорошо отражает. End-to-end, ага. от начала и до конца. Э, это мы э, начинаем с разработки продуктов, с разработки решения, мы дальше производим на собственных фабриках, э, транспортируем, доставляем это, храним и предоставляем на рынок. Но после этого, кроме доставки, мы также еще и оказываем постпродажные Service, услуги. Yeah. No, да. Absolutely. То есть это вот полный цикл. Наверное, ну, скажем так, компания полного цикла э, с начала и до конца. Поэтому здесь вот важно, что с нами э, клиенты контактируют в абсолютно разных точках контакта. Uh -huh. И вот из сегментации как раз выходит вот эта история, что разный тип клиента имеет свои разные потребности в разных точках контакта. Точки контакта это как раз про Journey. – Приземлю немного вот эту да. серьезную твою выступление. Однажды я разговаривал с IT-компанией, в которой работают люди ну, поколения Y. Ну, это мы сейчас говорим, том, что молодежь очень пришла. И это был город Смоленск, там другие были тоже компании. Они тоже, все IT-компании, не примерно одного судьбы бухгалтера в одной компании примерно такого же, как бухгалтера в другой компании. И вот они говорят, чтобы оказать тоже клиентский сервис, они взяли и написали на счете фактуре или на, там на акте, э, ну я не знаю, там смайлик, и, и я очень хочу домой, верни меня, пожалуйста, обратно, быстрее. То есть, казалось бы, смешная вещь, да, а вот это как раз то, о чем ты говоришь, как насколько тому бухгалтеру, сидящему в моей бухгал... там, с моим бухгалтером удобно работать. Вот такие мелочи, наверное, то есть, я правильно понимаю, то есть, говорить о том, что это и логистика, и бухгалтер, это опускаться до уровня потребностей бухгалтера, клиента, делать ему такой сервис, который он говорит, да я со Шнейдером только буду работать, мне все остальные, я мучаюсь, а тут нет. Так это об Абсолютно этом? верно. Вот Роман, да, ты прям это ловила мысль именно так, поэтому мы именно с бухгалтерами обсуждаем тему электронного документооборота. Мы спрашиваем, насколько им удобно данный там сервис удобен. То есть вот именно опускаемся до там, не знаю, вопросов упаковки. И обсуждаем, насколько вот эта упаковка там, и доставка этой упаковки удобна, или там, например, касается там расписание поставки для клиентов. То есть идет речь о, казалось бы, таких маленьких шажках, угу. но, как мы знаем, маленькие шаги формируют дальше большое дело. большой пути, да. да большой мы... путь, и вот это как раз вот про кастомерджония. Но здесь важный момент, наверное, не распылиться, и для этого нам вот как раз именно это наш орган, такой совет директоров к клиентскому опыту помогает держать фокус. И с его помощью это будет ну, как некий шаг следующий. Мы включили клиентский опыт и установили, успех по клиентскому опыту в нашу стратегию. То uh -huh. есть это не просто разговор, и это на уровне компании э, наш, скажем так, помощник для роста продаж, для успеха. Круто. На уровне надстройки, на уровне менеджмента мне все понятно, то есть прозрачно, идеально, все красиво. Сопротивления были? Конечно. Как? Что, как преодолевали? От какие первые были? Да Нам это не надо, что-то так все продается. Абсолютно да, верно. А, ну, это в любой компании… Ну, скорее даже не такие, а скорее сопротивление, почему я, да? То есть, ну, у нас 12 тысяч, идите найдите ответственного. То есть, реально была, был такой челлендж найти, ну, хорошо, мы получили обратную связь, а с кем ее обсудить? И это было не сразу очевидно на самом деле. И одна из первых задач была в том числе найти ответственных, и найти вовлеченных вот этих пешен, неравнодушных. Вика, ты мне... Прямо сейчас, Наташа, буквально mm -hmm. одну секунду, Хорошо. чтобы ты добавить хочешь к ней? Давай, я, я запомню Давай. свою мысль. Добавляй, а, а потом я. А, ты подняла очень важную тему. Сегодня ну, в тренде, и я об этом всегда говорю с компаниями, которые я прихожу на консалтинг, найти хайп, хайпо, хайпо, высокопотенциальных сотрудников. Вне смысл той позиции, которую он занимает. Это человек, который вовлечен, человек, который хочет, человек, который знает, и делать ставку на них, как на ретрансляторов всей стратегии. Вам удалось найти таких людей? И как? Ну, я считаю, да, потому что ну, вот как раз в каждом бизнесе ну, мы начали изучать потребности, в том числе сотрудников. И начали им предлагать вот эту историю по изучению клиентского опыта как помощь, как инструмент работы ну вот, по достижению их показателей, да, по достижению там продаж, прибыли, привлечения новых клиентов и так далее. То есть мы не только настраиваемся на голос клиента, но также на голос наших Супер. сотрудников. Пожалуйста. Продолжая, наверное, разговор про сопротивление, приведу пример такой очень практический. Скажем, менеджер по продажам от своего клиента получает негативную обратную связь. И дальше мы просим его связаться уже с клиентом и выяснить, в чем дело, и как-то, в общем-то, предложить решение. Здесь классическое сопротивление может быть, а почему я, а что я могу сделать, это там логистика, это другие департаменты, я на это не могу повлиять. Поэтому я даже звонить не буду, я не понимаю, в чем моя роль. Вот такое сопротивление. И мы вот с этим работаем тоже, потому что для нас важно, чтобы наделить, наделить наших менеджеров по продажам знаний, куда они могут с этой болью прийти. То есть они действительно, может быть, они ручками не влезут туда и не починят, но тем не менее они могут выяснить нюансы данной задачки у клиента и прийти уже к определенному адвокату, клиентов внутри каждой функции и принести эту боль, и знать, что он может рассчитывать на помощь. Вот мы наладили эти мостики, мы стали налаживать мостики, потому что для нас важно, что любое сопротивление, оно не просто так. Люди действительно стараются выполнить свою работу максимально классно. Если у них есть сопротивление, они либо э, уже разочаровались чем-то, они не видят поддержки. Поэтому нужно понять, э, как помочь и предложить вот эти вот мостики. И вот то, чем мы занимаемся, это мы фактически э, настраиваем коммуникацию, коллаборацию, можно так назвать, налаживаем связи между отделами продаж, между разными подразделениями чтобы люди не были брошены один на один на решение каких-то вот вопросов. И, естественно, чтобы в итоге клиенты получали уже решение их вопросов. Конечно, рассказать о таком глобальном проекте за те отведённое время невозможно. Я вам говорю, что время пролетит незаметно, осталось вот. 10 минут. Но мне кажется, мы подошли к глобальному и, на мой взгляд, фундаментальному моменту в нашем диалоге о людях. Конкретно о том, как вот эту всю надстройку мы в вот этот шланг нашего сервиса опускаем и начинаем заливать этих людей. Как это происходило? Дайте вот пошаговую какую-то инструкцию для простых наших предпринимателей, которые, исходя из вашего прекрасного международного опыта, у них не у всех есть даже чар директора в компании, но есть реальные собственники, директора, которые хотят все то поменять в компании. Итак, как вот это все придуманное заземлить на человека? Ну, мы, например… Э как мы говорили, начиналось все, что у сотрудников были просто цели, и они чувствовали, что они не могут на них повлиять, uh -huh. потому что ну, удовлетворенность клиентов – это да, как мы всем. да, это KPI, и они не чувствовали, что они могут повлиять. И когда мы начали создавать команды, которые могут повлиять, и они увидели эту возможность. Влияние, а что это за команды? Разных, это кросс Это функциональные и... да. То есть, если раньше подразделения жили сами по себе, у каждого свой KPI то мы как раз усилили историю кроссфункционального взаимодействия вокруг конкретной персоны. Да? Угу. То есть мы увидели, что вот давайте сейчас мы обсуждаем не среднюю температуру по больнице, а вот конкретный тип клиентов, за объем продаж которых вот ты лично отвечаешь. И ты сейчас ну, лидируешь дискуссию. Если тебе нужна помощь от логистики, вот тебе представитель логистики. Если тебе нужна помощь от центра поддержки Работала. клиентов, но ну, я считаю, сработало, потому что мы дали уверенность и понимание, что есть возможность поменять. То есть вот эта уже отговорка не работает. Да? И тогда у нас уже понятные проекты по улучшениям, у нас есть лидеры внутри функции, которые берут эти проекты, которые предлагают проактивно, что они могут сделать, честно говорят, что они не могут сделать. И потом, когда мы уже на уровне этого менеджера, которые способны принимать решения и реально что-то менять, мы сначала их нашли, сформировали, объединили, а потом вышли с тем, что у нас получилось к каждому сотруднику. Мы открыли открытые линии ежемесячно, где мы рассказываем о возможностях клиентского опыта. То есть перед нами фронт-офис, это sales люди кто продает, это агенты э, по поддержке клиентов, это сервисные инженеры, которые могут узнать, что в компании сейчас происходит, что да, компания знает о конкретных проблемах, которые они реально слышат в полях, и они слышат, что мы их знаем, что мы видим, какие из них приоритетны, и что мы не просто об этом знаем, а мы с этим работаем, то есть мы предлагаем людям, Понять, что в компании сейчас делается вот это, мы ждем улучшений тогда-то, или вот улучшения случились, ура, несите это клиентам, что мы это изменили, починили, улучшили, предложили новый уровень Спасибо, сервиса. классно. Yeah. Yeah. <coughs> Я бы добавила насчет масштабности, действительно, что можно еще сделать. В прошлом году мы запустили программу именно масштабную, которая называется Customer Club. Uh -huh. Это программа, которая включает в себя абсолютно разные мероприятия, как раз направленные на сотрудников, чтобы вовлечь сотрудников в эту всю историю и понять, что такое клиентоориентированность. С одной стороны, как такое некий ключевое событие этой программы, это было мероприятие, которое мы провели, в октябре прошлого года для всех офисов всей нашей зоны а одновременно да? вживую Живую? живое мероприятие и включение персонала здесь было такое мы выделили вот этих вот нашли звездочек тех сотрудников в разных подразделениях кто готовы были поддержать идею которые готовы были выступить голосом своих клиентов прям вот в каждом регионе директора всех региональных офисов поддержали лидировали это мероприятие в каждый офис были приглашены клиенты которые рассказывали о своих потребностях а сколько офисов всего по россии 13 мы угу. ну вот 13 Включая офисов Казахстан, но Украину. да но с другой стороны эти офисы также на онлайн линию угу. подключали еще вот мелкие скажем так региональные офисы да и здесь же мы сделали такое, как marketplace как раз вот рассказали о том какой профиль у каждого из клиентов рассказали о чем в чем потребность офисы даже внутри себя они сказали мы обменялись информацией, которую мы до этого не обменивались. То есть нам было интересно узнать про каналы, про потребности, про то, как вы с ними работаете. Но помимо этого, мы также создали правила клиента ориентированности для всей нашей территории. По результатам этого мероприятия? Мы к нему mm -hmm. создали. На самом деле, мы провели где-то год назад, мы начали к нему Сколько готовиться уже. Этом, в этих правилах? Где-то, наверное, ну, 13, может один, быть, один, 14. Самый там, может быть, важный или самый главный. Три, назови, пожалуйста. Я никогда Я не обещаю того, что я не могу выполнить. Ага. Что компания не может выполнить. Что да? да, что компания не может выполнить. Я несу ответственность за то дело, которым я занимаюсь. Класс. Я, я, я не перекладываю на других решения, а довожу дело до конца. В то же время здесь также есть у нас некоторые табу. Без этого невозможно. Мы не нарушаем закон. Мы не нарушаем закон. Удовлетворенность клиентов хорошо, но как да. бы, есть границы. Мы не обвиняем коллег. Очень важный. То есть мы выступаем как единая команда, и одно из ценных направлений этих правил – это я понимаю клиента, то есть я должен, и я эксперт своего дела. Да? Я вот понимаю, да. Важно понимать, что каждый клиент, он имеет потребности. И более того, мы как бы через эти правила доносим до сотрудников, что они могут предвосхитить потребности, они могут в ходе своей работы задать наводящие вопросы, понять, заглянуть на шаг дальше, и тем самым снять какие-то вопросы клиента. Что то, ждет? Schneider Electric в этом направлении в ближайшем будущем. Мы сейчас делаем такую интересную трансформацию в области процессов, улучшений процессов. То есть мы пошли немножко так более глубоко, но мы вводим понятие владельцев процессов с тем, чтобы это было у нас уже на уровне такой организационной структуры, сделано кто за что отвечает, и вот чтобы вот эта ответственность и плечо командное, оно действительно было, действовало. Мы делаем Customer джони, изучаем больше наших клиентов, но и на самом деле на очень таких рельсах четких, что мы, у нас есть четкий план, что мы обещаем клиентам и что мы для них предоставляем. Да, Вика, спасибо за напоминание. Кажется, да, Наташа а, но, очень увлечена, но как но На самом деле мы работаем очень так интересно, интенсивно в области цифровых инструментов для клиентов. Это чат на веб-сайте и в наших онлайн-системах, это мобильное приложение для, для клиентов, это доступ к, ко всей информации, ко всей, какой только можно для вот партнеров и заказчиков, с тем, чтобы можно было получить ответ на любой вопрос, не там, ожидая очереди, а действительно из первых рук она будет проверенная, но в то же время мгновенно, тогда, когда потребность не Я возникает. Я очень доволен нашим сегодняшним эфиром, но хочу подвести в оставшиеся полторы минуты данный мне маленький э -э резюме нашего разговора для того, чтобы это превратить в некий практический инструмент. Поправляйте меня сразу, добавляйте меня. Итак, для начала собственник компании или совет директоров компании должны понять, насколько они сегодня действительно, насколько их сегодня клиенты удовлетворены. Для этого нужно не просто измерять, для этого нужно посмотреть 360 градусов. И слушать. Ушки, да, предложить, собраться вместе и обсудить результаты. Для того, чтобы дальше что-то менять, нужно посмотреть о том, какие сегодня есть процессы. Надо выстроить, как ты говоришь, рельсы, по которым дальше пройдет этот клиентский сервис. А рельсы – это политики и это процедуры, которые помогают сегодня улучшать все процессы, в которые должен вовлечен каждый сотрудник. И каждый сотрудник может предложить любое предложение, если оно действительно стоящее, его нужно внедрить. И каналы коммуникации. И, и, и сделать все возможные каналы коммуникации. Дальше. Мы создаем следующее. Мы сгенерировали идеи, мы договорились о политиках, мы раз, разделили всех клиентов, не просто клиент, а прям посегментировали его и заглянули внутрь каждого клиента, а как с этой должностью, как здесь мы займем, как здесь, как транспорт, доставка, реклама, не знаю. И тогда вместе все это дает нам некое представление о том, что у нас есть. Мы позовем клиентов к себе и честно их спросим, действительно ли это нужно. После того, как мы это сделали на уровне надстройки, мы начинаем вовлекать в это людей и говорим, о том, что каждый человек, каждый менеджер по продажам может влиять на ситуацию, он может менять свои ключевые показатели, если начнет привлекать и создавать эти кроссфункциональные команды, в которых взаимодействие между ними происходит. И все это дает нам возможность создавать уже на фундаменте вместе с клиентом, создать некие правила. Пусть они будут простые, пусть и будет 5, 10, по которым точно знают, как нужно делать клиентский сервис. Абсолютно верно, и я бы еще добавила Давай. вишенку на тортике, это признание. Признание э, сотрудников, которые показывают вот эту вот клиентоориентированность, которые несут в компанию клиентоориентированность, являются примерами. И для этого мы внедрили программу Customer Hero. У нас М -м -м. есть сертификат героев-клиентов э, для всех э, сотрудников, которым наши Ценят клиенты... Они эти сертификаты размещают да. своим рабочим местом. Да, я видела даже в Инстаграме. Класс. <laughs> За, да, Запустили сертификаты. Действительно, ну, мы чувствуем, что э, коллегам нравится это признание. Они ну, для нас это важно, что это родлевая модель. Спасибо, спасибо огромное. Коллеги, сегодня с нами была э, Наталья Диянова, вице-президент по удовлетворенности клиентов и качеству, Виктория Маклакова, компании Schneider Electric. Огромное вам спасибо за то, что смотрели нашу программу. До встречи через неделю. Мы вновь поговорим об эффективности управления. С вами был Роман Дусенко на радио с программой Бизнес-завтрак. Пока.